привет всем внимание народный буддизм какое-то время назад даже несколько лет назад мне встретилась очень интересный концепт который меня поразил своим изяществом я тогда копала старые буддистские легенды японские и вот нашла такой поразительный образ в общем, наверное, вы задумывались, как и я тоже, о том, вот смотрите, плохие люди, они попадают в ад. А что если у нас есть хороший человек, но он натворил кучу всякой фигни, и вроде как в ад его жалко, но куда же его еще? Например, вот у нас есть замечательный благочестивый монах, который очень любит ходить налево, то есть вообще ходить по бабам, и мы точно знаем, что у него есть несколько внебрачных детей. Вот что с ним делать? Ну, согласно одной из легенд о снисхождении в ад, с такими людьми происходит следующее. Они попадают в ад, но в аду есть маленький домик, который принадлежит Бодхисатве Джизо. И в этом домике очень хорошо и прекрасно, и можно дальше слушать буддийские проповеди. И никакие мучения адские тебя не касаются. И вот в этом маленьком домике они и живут. Концепция маленького домика меня очень заинтересовала. И я стала копать дальше. И выяснилось, что, скорее всего, она происходит из китайских концептов, в котором тоже есть концепт вот этого маленького домика в аду, но помимо маленького домика в аду есть еще подземные раи. И вот этот маленький домик в аду, он по всей видимости является каким-то вариантом подземного рая. Что такое подземный рай? Подземный рай это более достижимый рай. То есть не небесный, куда тебе довольно долго придется стремиться, а более доступный, который вот у нас под ногами. Пришел он вот этот концепт в буддизм, скорее всего из даосизма, по крайней мере именно у даосских мудрецов встречается тоже это образ подземного рая. На чем он строится? Скорее всего, он строится на подземных Пещерах которые, на пещерах, которые бывают очень красивые, в которых, ну, я не знаю, вот есть все эти блест сверкающие кристаллы и так далее, они, конечно, доступны. И даже если даосские мудрецы сами в них не были, то они, конечно, слышали истории тех, кто там побывал. И вот интересно, я потом вспомнила, что мне это встречалось ведь и даже в литературных источниках. Например, в путешествии на запад э, пещеры некоторых демониц, в которых гостил э, Сюан Цань, они очень сильно напоминают такие подземные раи, то есть они описываются как место, которое выглядит как рай. Там даже солнце вроде светит, хотя это пещера. И я думаю, она тоже вроде как оттуда. Э, ну вот интересно, может быть, кто-то еще вспомнит э, такие образы. Ну что ж, спасибо всем, пока-пока.